Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Наталья, я решила поделиться отзывом о работе с доктором Блюмом, о своих тренировках и занятиях в клинике. С доктором мы познакомились осенью 2018 года. Причина, по которой я, собственно, озадачилась вопросами восстановления своего здоровья, это была диагностика астмы у меня и, в принципе, Проблема пока не особо беспокоила, я жила в своем нормальном ритме, все было нормально, но когда ситуация стала ухудшаться, традиционная медицина, как обычно, либо разводит руками, либо предлагает увеличить дозировку гормональных препаратов в данном случае, а если они не помогают, предлагают второй, третий, четвертый, пятый, говоря о том, что вы теперь обречены всю жизнь жить с ингаляторами, Обречены поменять свой образ жизни. Теперь вместо спорта максимум, что вы можете делать, это прогулки и так далее и тому подобное. Но такая история меня не очень устраивала, и я хотела все-таки решить свою проблему. И озадачилась поиском различных альтернативных методов, которые бы мне помогли в моей ситуации. Что хотела сказать, конечно, на самом деле в мире очень много людей, которые живут с астмой, которые принимают ингаляторы и, в принципе, живут свой обычный образ жизни, особо на этой теме не заморачиваясь. В моем случае астма была тяжелой формы, она прогрессировала. Я с трудом уже прогуливалась, я теряла вес в силу того, что легкие не работали в полном объеме, но ну, у меня такая взаимосвязь. Так вот. Я нашла информацию о центре доктора Блюма. Очень много изучала отзывов. Надо сказать, что отзывы в интернете очень противоречивые по поводу доктора. Но что меня, так скажем, зацепило, да, выражаясь современным языком, так это подход. Это подход к твоему организму как к целостной системе. Это взгляд доктора на все органы, на все мышцы, на всю костную систему, как на взаимосвязанные, э, на взаимосвязанные объекты, да, на э, то, что они друг на друга влияют. А я связалась с клиникой, познакомилась с Еленой, выслала какие-то свои медицинские документы, какие у меня были, и, собственно, приехала к доктору. А, ну, что сказать, первая наша встреча, конечно, меня очень удивила. Доктор был невозмутим, сказал, что в принципе вопрос серьезный, но он объяснил мне, как все взаимосвязано, как что работает. Я просто познакомилась со своим телом заново на самом деле. Я вообще не до конца понимала, какую роль играет диафрагма, что такое, что такое какая функция у грудной клетки, чему чему ведет наша сутулость и так далее и тому подобное. То есть я потом совсем с этим села и поняла, что я, в принципе, вообще не понимаю, как работает наш организм. А с доктором я приняла решение поработать. Ну, во-первых, у меня не было а, другого варианта. Все, что мне предлагали, это просто медикаменты и все. А, Во-вторых, я увидела тот подход, который, в принципе, искала. Ну, я что хочу сказать... Доктор на самом деле уникальная система, я это уже это оценивала с точки зрения тех знаний, которые я получила, изучая тему сама, тему альтернативной медицины, тему психосоматики и всего прочего. Мы, мы начали, начали работать, и мы начали работать со спины, потому что позвоночник в моей, в моей ситуации перестал быть той опорой, которая должен быть. Вся опора, помимо того, что с легкими были проблемы, свалилась на грудную клетку и все мое тело держало грудной клеткой. В принципе, что только усугубляло мой процесс. А по поводу занятий и работы с доктором в клинике, я хочу сразу сказать, что а если вы думаете, что вы сюда приехали, легли на кушетку и с вами что-то поделали, то, наверное, это не тот вариант. Здесь идет очень глубокое и тесное взаимодействие между доктором и пациентом. Пациент вовлечен в работу и должен быть заинтересован, должен идти к своей цели, потому что иначе результата вы не достигнете. То есть это не та история, вы пришли к врачу, вам дали таблетку, и вы счастливы и в великолепной форме убежали. Здесь действительно нужно работать. С доктором я узнала вообще очень много интересных подходов и к организму, и к медицине, и как все это устроено. И до сих пор узнаю, и как построен и что из себя представляет процесс восстановления ну, то есть я могу много на самом деле рассказывать потому что уже получается осенью будет два года как я здесь занимаюсь мои занятия естественно не ежедневные и не, они ну, как бы с паузами но тем не менее как бы мы работаем у меня возникает пауза потом я возвращаюсь продолжаю свою работу вот я поделюсь своими результатами какими у меня на данный момент есть ну, чтобы, потому что мы можем много говорить да, о впечатлениях, об эмоциях и все прочее. Когда я приехала к доктору, для меня было проблематично просто ходить. Ну, 50, 60, там, 100 метров – это что-то было на уровне геройства. Сейчас как бы, у меня этой проблемы нет. Я вернулась к спорту, я начала бегать, я начала много ходить, чего раньше не было. По каким-то своим ощущениям. Я чувствую, что у меня поменялось тело. Я почувствовала, наконец, что, что позвоночник держит мое тело. За счет этого э, легкие расправились, мне стало легче дышать. А также я хотела сказать, что пока мы работаем занимаемся, кризисы никто не отменял. Они есть, безусловно. Но когда возникают кризисы, у меня уже нет такой паники. Потому что у меня есть, э, так скажем, запас прочности в моих раскрытых легких. Я плотно сидела на гормональных ингаляторах. Иногда дозировки достигали до 8-10 раз в сутки в зависимости от ситуации. И надо отметить, что это даже не всегда помогало. Это помогало более-менее дышать в покое. Сейчас Я не могу сказать, что я 100% отказалась, но на 90% применение каких-то препаратов снижено. Бывают какие-то кризисные моменты. Как раз мы сегодня говорили с доктором, что заболевание, оно возникает ступень, ступенчато вниз, да, и также мы восстанавливаемся ступенчато вверх. То есть никто никогда не восстанавливается по диагонали, уж тем более по вертикали, шаг за шагом. Поэтому бывают откаты, но во всяком случае я уже понимаю, что в организме происходит в этот момент, у меня нет паники, и препараты могу иногда применить, когда ночью я там долго не могу уснуть, там под утро уже, чтобы просто выспаться. Но это другая история. Помимо того, что традиционное лечение принесло мне, так скажем, застой в легких и образование инфильтратов по типу матового стекла, и врачи разводили руками и вообще не понимали их природу, откуда это, вообще что это, давайте наблюдать, а мы вас можем успокоить, что это не онкология, как дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем и так далее. А на данный момент у меня никаких образований подобного рода в легких нет. Я убеждена, что это произошло за счет того, что мы с доктором активно работали на усиление функции легких, на усиление питания легких. То есть также могу сказать, что ну, для меня это долгий процесс. Мое заболевание оно диагностировалось после 30 лет, и я в этом заболевании прожила какое-то время. Очевидно, что за месяц или за год год. Ну, может быть, случается чудеса. Но в моем случае это требует работы. Результаты вижу. Также я хотела бы отметить, что когда меняется твое тело, когда уходят вот эти спазмы мышечные, уходят блоки из тела, меняется внутреннее ощущение. То есть, если раньше, ну те, кто болеет, как бы и болеют хронически, они могут, ну понимают, что, когда речь идет о том, что ты вся бедная, несчастная, да, хочется, чтобы на тебя кто-то пожалел, у тебя нет интереса к жизни на самом деле, у тебя нет сил для чего-то, для воплощения каких-то своих задач, планов и того, что тебе нравится. Сейчас я чувствую себя намного увереннее, намного свободнее, намного спокойнее. И в принципе я понимаю, что когда-нибудь ты сидишь вот так, либо ты сидишь вот так, и когда ты можешь распрямить на самом деле, свою выпрямить грудную клетку, опустить плечи, да, которые раньше у меня служили как раз а, только для того, чтобы я дышала вообще, потому что грудная клетка не имела никакого хода, то и мир становится совершенно другим. А также в один из перерывов во время лечения с доктором я была в Санкт-Петербурге и посещала остеопата. Это клиника Мохова. Ну, у нас на, в России одна из самых известных клиник остеопатии. И остеопат очень долго не могла понять, как же я при такой тяжелой астме, э, при таких диагнозах имею такой ход грудной клетки. Она говорит, я за всю практику первый раз такое вижу. Ну, я как бы хочу сказать, что это мне стоило действительно сил, упорства и труда, чтобы я могла дышать. То есть, э, на самом деле, когда я приехала к доктору, я дышала за счет того, что у меня поднимались плечи. Грудная клетка и диафрагмы не работали вообще. Но я до этого не понимала, пока мне доктор не показал. Но сейчас я это понимаю еще больше, потому что я могу делать вдох, выдох, и грудная клетка у меня работает, плечи у меня находятся на месте. Ну вот как-то так моя история такая. Я хочу сказать, что она продолжается, огромный шаг сделан, я вижу результаты, это меня воодушевляет идти дальше.